Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас обзор новинки от компании Big White корпуса Silent Base 802, обзоров на который пока что нет на русскоязычном ютюбе, так что это можно сказать эксклюзив. Итак, 802 корпус является эволюцией 801. -го. Визуально может показаться, что эволюция где-то зашла в тупик. Многие вообще скажут, что это один и тот же корпус, и зачем ты показываешь нам одинаковые картинки. Но, как и всегда, друзья, дьявол кроется в деталях. Итак, начнем мы рассмотрение этих самых деталей, как и обычно с передней панели. Это классическая глухая крышка с вентиляцией по бокам. Она легко снимается, из задней стороны мы видим толстенный слой шумоизоляции. Шумоизоляция тут примерно в сантиметр толщиной и это является фирменной фишкой корпусов от BeQuiet. Не зря же линейку назвали Silent Base, то бишь бесшумная основа. За крышкой находится полноценный легкосъемный антипылевой фильтр с очень мелкой сеткой, и также разместились два из трех предустановленных 140 мм вентиляторов линейки Pure Wings 2. Честно признаемся, что это не самые лучшие вертушки от Be Quiet. почему не поставили куда более тихие Silent Wings 3, как на 700 версии корпуса, непонятно. Лучше бы вместо трех поставили два, но более качественные. Ну да ладно, друзья, вентиляторы и фильтры это не основная фишка корпуса. В этом плане он ничем не отличается от старого 801, да и ничем не отличается от остальных корпусов Big White. Основная же фишка в том, что глухую панель спереди можно буквально в пару движений заменить на перфорированную, которая также идет в комплекте с корпусом, что должно повысить продуваемость и, конечно же, снизить температуры. Но это, друзья, не все. На аналогичную опцию нам позволяют провернуть и сверху. Верх корпуса закрыт двумя фрагментами, закрепленными на мощных магнитах. Первый из них имеет шумоизоляцию с задней стороны, толщина ее, конечно же, меньше, чем у передней панели, но все-таки она есть. Ну а второй имеет прорези для отвода тепла зоны кулера центрального процессора, что в целом логично. Их мы можем без труда заменить на вот такой вот перфорированный фильтр. Да перфорация конечно крупная, но для защиты от падающей сверху пыли в целом сойдет. Понятно что устанавливать данный фильтр вы будете только в ситуации когда сверху будете устанавливать вентиляторы на выдув или же ставить систему водяного охлаждения. В остальных случаях куда логичнее оставить просто закрытую панель так что, как вы видите, буквально парой движений рук мы можем из глухого шумоизолированного корпуса сделать вот такой вот продуваемый. И тут надо сказать, что сама идея и тенденция создания mesh корпусов, то бишь перфорированных версий обычных корпусов, она не является новой. Мы видели это у Фантекса, который недавно выпустил P400A и также P500A, то бишь вентилируемые версии своих глухих корпусов. Мы видели это и у самого BeQuiet, который наряду с линейкой 500 корпусов выпустил достаточно продуваемый 500DX. Однако надо признать, что корпусов, в которых бы нам давали хоть какой-то выбор между продуваемостью и шумоизоляцией, на рынке не так-то уж и много. Из того, что было у меня на обзоре, я могу назвать лишь Fantex P600S, который в целом является прямым конкурентом данному корпусу. Больше же вариантов на ум на самом деле не приходит. Ну да ладно, друзья, основную фишку я вам открыл, все карты, так сказать, скрыты, идем дальше Помимо этого, корпус может похвастаться неплохим набором опций на передней панели Имеется тут регулятор оборотов вентиляторов, новенький разъем USB Type-C, разъемы под микрофон и наушники, кнопка включения, кнопка перезагрузки, индикатор работы жесткого диска, ну и, конечно же, два разъема USB 3.0 дальше переходим на заднюю часть корпуса она на самом деле достаточно обыденная В самом верху есть вентиляция для отвода тепла при установке систем водяного охлаждения есть также предустановленный вентилятор на 140 мм. заглушки как под вертикальную так и под горизонтальную установку видеокарт ну и также быстросъемная рамка упрощающая монтаж блока питания а вот снизу друзья корпус показался мне очень интересным под нищим имеется полноценный быстросъемная фильтр на всю длину, за что производителю можно поставить только лишь жирный плюс. И да, кстати, ножки поставляются у корпуса отдельно, и прежде чем его использовать, их нужно, конечно же, установить. Ножки необычные, а выполнены в виде полозьев. Такие же я встречал на старичке P7C1 от компании Aerocool. Претензий к ним особо нет, единственное, что у на ней были дичайших липки. Тут частью пластик более массивный, правда установка каждой ножки, процесс сразу скажем непростой И приходится приложить немало физической силы Мне кажется, что можно было все это сделать как-то попроще, ну да ладно, в принципе на один раз сойдет но в итоге, друзья, вы будете вознаграждены, ибо эти ножки поднимут корпус примерно на 2 сантиметра над землей. Что очень даже хорошо для его вентиляции. Если с ножками придется повозиться, то вот боковые стенки у 802 снимаются очень быстро. Буквально одно нажатие на кнопку в тыльной части корпуса и все готово. Тут стоит достаточно простой, но при этом удобный подпружиненный механизм, который при нажатии и открывает все замки. Единственный минус это ничем не заделанная щель между стеклом и корпусом. Что это за косяк такой, мне на самом деле непонятно. Почему тут не поставили какую-то резиночку или пластиковую часть, тоже непонятно. Ну и также к косякам я отнесу небольшую разницу в цветовых тонах между пластиковыми и металлическими деталями корпуса. Да, не каждый эту разницу заметит, если не присматриваться, но тут все зависит от вашего чувства цвета. Хотя, может быть, это... Проблема лишь белой версии и у черной такого не наблюдается. Но опять-таки я говорю лишь о том, что увидел своими глазами. Что же касается внутрянки, то тут мы видим стандартные для BeQuiet резиновые заглушки под провода и также пластиковые заглушки на кожухе блока питания. Их можно снять для установки дополнительного вентилятора или, например, если вы решите разместить блок питания вентилятором вверх для улучшения его продува. Ну и также передняя заглушка убирается в случае установки спереди радиатора системы водяного охлаждения. В целом корпус способен вместить спереди радиаторы максимум на 360 или 420 миллиметров, сверху на 360, ну и сзади на 120 или 140, толщиной примерно до 60 миллиметров. По вентиляторам картина аналогичная, единственное, что, как я и сказал, в районе блока питания можно разместить один дополнительный вентилятор на 120 или 140 мм. Ну и сверху нам дают возможность поставить 140 мм вентиляторы в количестве аж 3 штук. Для упрощения монтажа этих вентиляторов или систем водяного охлаждения, сверху корпуса даже имеется вот такая вот съемная рамка, такие вещи мы обычно видим на корпусах топ и топ сегмента и за это стоит поставить плюсик, если вы будете монтировать какую-то кастомную систему охлаждения или просто большую водянку, то действительно будет очень даже полезно и удобно. Но если говорить про воздушное охлаждение, то сюда влезут процессорные кулера, до 185 мм. Опять-таки это примерно 99% от всех кулеров, которые только есть на рынке. Также внутри корпуса мы видим пластиковые заглушки под установку 5 дополнительных корзин жестких дисков, но в комплекте идет конечно же только одна такая корзина, остальные можно докупить при необходимости. Задняя боковая панель корпуса снимается аналогично переднему закаленному стеклу, она, как вы видите, также имеет сантиметровый слой шумки и мягкий материал по кромке для гашения малейших вибраций, например, исходящих от жестких дисков. Кстати, ответные части на корпусе, с которыми соприкасается сама панель, также имеют резинки, опять-таки, чтобы вибрация не шла наружу и чтобы все это не было слышно. В остальном же все по стандарту BeQuiet'а. Целых три салазки под SATA SSD с задней частью материнской платы, одна большая салазка под два жестких диска и огромная ниша под блок питания. Сюда влазят блоки питания до 288 мм. Я таких габаритов среди обычных несерверных блоков питания, честно признаюсь, даже не видел. Также тут мы видим хаб под вертушки Три уже предустановленных подключены И еще три колодки по три пина Есть в вашем полном распоряжении Места под кабельменеджмент Тоже достаточно много Ниша глубиной где-то в 2,5 см То есть влезут даже толстые кабели материнской платы в оплетки Но что касается металла использованного в корпусе В том числе и в самой важной части Там где крепится материнская плата То он довольно толстый Примерно 0,8 мм с учетом конечно же краски Вот наверное и все друзья Что можно рассказать о 802 биквайте Давайте теперь поговорим о процессе монтажа в нем комплектующих И подведем итоги о его плюсах и минусах Материнская плата каких-либо проблем не вызвала Все заходит свободно, место навалом Правда огромные экстендер TTX платы При установке скорее всего закроют прорези под кабели Что не есть хорошо Жесткие диски и SSD накопители крепятся также удобно, хотя опять-таки мне кажется, что пора уже переходить на безвинтовые крепления, чтобы куда удобнее и будет ускорять процесс сборки. Примеры хороших вариантов мы видели у конкурента BeQuieta компании Fantex. Блок питания благодаря быстросъемной рамке крепить одно удовольствие. Как я уже и говорил, такой способ крепления мне импонирует больше, чем просто занос его изнутри. Да, кстати, боковая стенка кожуха блока питания снимается, что может быть удобно как при его установке, так и при осуществлении каких-либо операций с кабелями. Что касается кабель менеджмента, то он достаточно стандартный и по меркам 2020, точнее уже даже сказать 2021, я бы сказал, что он не самый удобный. Конечно, в комплекте есть стяжки-липучки, но опять-таки их размещение, связывание кабелей и так далее и тому подобное отнимает, как по мне, достаточно. Достаточно много времени, и я знаю, что можно сделать куда проще, если инженеры BeQuiet этим вопросом озадачатся. Вот как-то так, друзья, по итогу при сборке получается вот такой вот достаточно строгий ПК. Я знаю, что есть много фанатов подобного дизайна, в том числе и среди моих подписчиков, так что думаю, что многим корпус придется по душе. Но ну, а мы, пожалуй, будем подводить по нему итоги и собирать все плюсы и минусы. Из плюсов корпуса я отмечу, во-первых, наличие трех антиполевых фильтров. Это действительно круто. Также модульность многих элементов. Речь тут не только о продуваемой передней и верхней панелях, которые положили в комплект, но и о пластиковых заглушках на кожухе блока питания, заглушках под салазки жестких дисков и так далее и тому подобное. Третьим плюсом отмечу шумоизоляцию, она здесь есть, она здесь сделана очень качественно и тут придраться просто невозможно. Также отмечу вместительность, корпус вмещает почти все форматы водянок, в том числе и кастомных, любые кулера, всевозможные длины видеокарты, блоков питания, короче даже слона запихнуть можно, было бы только желание. В пятых стоит отметить удобное, надежное и что немаловажно быстрое крепление боковых стенок, его мы тоже запишем в плюс нельзя не отметить и хорошо сбалансированный набор разъемов на передней панели, также много места под кабель-менеджмент, есть хаб под вентиляторы в комплекте, ну и возможность зеркально переставить комплектующие для сборки так называемой инвертированной системы тоже оценим. Хотя я не знаю людей, которые бы пользовались данной фичей, так что если вы из таких, то пишите в комментариях, будет интересно послушать. Но ну и минусы у корпуса, конечно же, тоже есть. Во-первых, небольшой цвет пластика и металла. Как я и сказал, не критично и не все заметят, но в премиум-продукте такого быть не должно. Как дела обстоят на черной версии, я честно не скажу, не знаю, но думаю, что там все намного лучше. Во-вторых, отметим не самые лучшие вентиляторы в комплекте. Могли бы дать и Silent Wings 3, это было бы куда приятнее. но ну, а Pure Wings 2 многие пользователи меняют, ибо не остаются довольными уровнем шума. В-третьих, отмечу наличие щели, сзади закаленного стекла, она тоже отправляется в минусы, в премиум продукте опять-таки такого быть не должно. В-четвертых, отмечу большое число пластиковых элементов. Да, основные детали из металла или отделаны металлом снаружи, но пластика все равно много, и не везде его использование, как по мне, оправдано. Использование его хоть и снижает вес корпуса, но, как по мне, делает его визуально дешевле. Тем более не стоит забывать, что пластика и металл могут по-разному выцветать с течением времени, особенно это актуально для белой модели. Ну и напоследок конечно отмечу цену. Корпуса пока нет в продаже, но он будет стоить свыше 14 тысяч рублей и за эти деньги всех вышеперечисленных косяков видеть все таки не хотелось бы. В итоге друзья решать покупать или нет остается как всегда вам, а меня вы можете поздравить, ибо я изучил всю линейку корпусов обиквайт, на большинство из них кстати есть обзоры на канале, ну а если вы захотите я могу в отдельном видео рассказать вам о самых лучших и самых худших, на мой взгляд, моделях.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 Вируса. Плюс постоянно проходят разного рода акции, скидки, сейчас, например, много новогодних предложений. Поэтому загляните, посмотрите на цены, если они вас устроят, то можете что-то себе приобрести. Ну а с вами как всегда был Белыч, если видео было для вас полезным и информативным, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, жмите также колокольчик, чтобы не пропустить новые выходящие видео. Всем еще раз спасибо, это последнее видео в этом году. Увидимся уже в 2021.